всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня видео вы меня не увидите сегодня я хотела бы рассказать про а, уход за моими кистями впоследствии будет видео про все мои кисточки это кисточки зоева и фраше и в принципе и Urban decay а, Итак, для того, чтобы вам показать видео про свои кисточки, я хотела бы сначала их почистить, поэтому мы будем их мыть ухаживать вместе с вами. Для этого мне понадобится мой контейнер с кисточками, в принципе, вот такая вот, видите, щетка, губка такая децеллюлитная, она полимерная. Вот здесь вот мелкие щетинки, здесь более крупные. Чаще всего мы будем использовать вот эту сторону. Также нам понадобится шампунь. Это мой шампунь для волос от Aline. По-моему, так она называется. Basic Line. Впоследствии, наверное, побольше я вам расскажу про этот шампунь и про свой уход за волосами. Но он нам понадобится для ухода за кисточками Итак, приступим к уходу за нашими кисточками для этого нам необходимо подготовить их я их выкладываю все убираю в сторону контейнер чтобы он нам не мешался водичку я делаю не горячую не холодную средней комфортной температуры для ручек наших беру кисточку Смачиваю ее водой. Далее я наношу небольшое количество средства, именно нашего шампуня на ладонь. И вот такими вот движениями распределяю средства по ладони и по кисточке. Далее я беру следующую кисточку и повторяю те же самые движения. То есть я наношу... Небольшое количество средства на ладони распределяю и несколько раз промываю кисточку. Далее я затем повторяю снова это и откладываю кисточку в сторону. Теперь я приступаю к очищению кисточек малых размеров. Особенность моих кисточек малых размеров заключается в том, что они у меня используются для нанесения не только сыпучих косметических продуктов, но и для нанесения косметики, кремовой текстуры, помада, кремовые тени и так далее. Поэтому очищение их достаточно сложная, проблематичная, и сейчас мы посмотрим, как их очищаю я. После того, как я нанесла шампунь на все кисточки, я беру первую кисточку, с которой мы начинали работать, и промываю ее в теплой воде, дополнительно проработав ее о данную щетку. Вот такими вот движениями мы ее очищаем и затем смываем. более тщательному очищению необходимо подвергнуть мелкие кисточки, которые, как я говорила, порой используются для нанесения кремовых текстур. Движения в принципе по нашей щеточке одни и те же, но проработка должна быть более тщательная. Хочу сказать, что такой уход, это исключительно мой уход за кисточками, возможно кто-то не очищает кисточки при помощи шампуня, может быть имеются какие-то специальные средства и используют их для очищения и уходом за ними, но я показываю свой уход, который позволяет кисточкам не служить уже более трех лет. Более плотные мелкие кисточки трудно очищаются от текстур, таких как помада, например. И сейчас вы видите кисточку, которая используется для стрелок, а также использовалась для помады и прорисовки контура Поэтому мы ее откладываем в сторону. Будем их промывать другим способом. Так, после очистки шампуня у нас остались три кисточки, которые плохо отмылись и которые требуют дополнительной очистки. Они используются для нанесения кремовых текстур, поэтому, насколько вы видите, они все еще грязные. Поэтому для дополнительной очистки мы будем использовать мицеллярную воду от Arlene. Она мне не особо нравится для очистки лица от косметики. Вот она Орлейн, мицеллярная вода. Я ею для лица не пользуюсь, использую ее для, для очения своих кисточек. Для этого нам понадобится с вами небольшое, небольшая емкость. Я возьму мерный такой вот стаканчик с ручкой. Нальем туда небольшое количество данного средства, а именно мицеллярной воды. Вот примерно столько. Чуть-чуть побольше. И опускаем кисточки в нее. После чего оставляем на непродолжительное время, ну, час-полтора-два. А я пошла снимать свой маникюр. Итак, прошло примерно часа два. Я сняла свой маникюр. И вот что у нас с кисточками. Давайте посмотрим. Я провожу ту же самую процедуру, что было в начале. Мицеллярная вода окрасилась, видите, еще недостаточно хорошо кисточка очистилась, но уже легче будет с использованием данной щеточки ее очищать. Вот так вот отдыхают мои кисточки после бани, после душа, все сохнут, просыхают на белом плотинчике, поэтому, девчонки, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы купаете свои кисточки, и пока-пока, до новых встреч!